Привет, аудитория! 18 марта, воскресенье, у нас пройдет номерной турнир UC-286. На очереди у нас и главный бой турнира в легкой весовой категории между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, трачу на это свое драгоценное время, и к вам единственная просьба – подпишитесь на канал, поставьте свою оценку обзору. Ну к бою. Джастин Гейджи 4 34-летний боец из США в профессионалах провел он 27 боев, 23 из которых одержал победы. Он, выходец он, из вольной борьбы, занимал в свое время призовые места в юниорских соревнованиях. Со временем перестроился все-таки он на ударный стиль, ведение боя и использование борьбы в наступательном ее виде в своих поединках забросил целиком и полностью. Использует эти навыки он только для защиты от тейкдаунов, что с высокоуровневыми бойцами в этом аспекте, ну, скажем так, малоэффективно. В же обладает он неплохой ударной техникой и нокаутирующей мощью. В начале своей карьеры в МОА, ну, в принципе, и в первых боях UFC, Джастин выходил на бой, чтобы показать зрелище. Выходил не просто подраться и победить, а для того, чтобы показать яркий бой в котором целью стояла в первом, на первом плане снести своего оппонента, ну а потом уже там все остальное. Но когда ему на пути стала высокоуровневая позиция с хорошими навыками и геймпланом на бой, Гейджи проиграл. Проиграл он Эдди Альваресу и Джастину Парье техническими нокаутами в поздних раундах. После двух неудач Гейджи решил все-таки сменить подход к поединкам, и уже на бой с Джеймсом Виком вышел другой боец. Джастин уже не лез в бездумные зарубы, грамотно защищался, аккуратно поддавливал, искал нужный момент для нанесения удара и нашел его, вырубив Вика нагл... наглухо. Следующие два боя против Дональда Сирона и Эдсина Барбозы прошли в похожей манере. Поединки за временный титул против Тони Фергюсона бойцы показали довольно конкурентный бой в первых двух раундах, но уже начиная с третьего раунда на Тони начали сказываться пропущенные бомбы от Гейджи. Фергюсон слабо был похож на сам на себя, уже не прокатывали его незаурядные фокусы, он просто получал урон, который привел его в итоге к досрочной остановке боя. В бою против Хабиба Гейджи показал свои слабые стороны, а именно борьбу и партер, куда был переведен во втором раунде и задушен. Но Боже, с Чендлером проходил в излюбленной манере Джастина, а именно в стойке, где оба бойца выглядели неплохо, наносили друг другу урон, эм, потрясали. 1-1. И все-таки успешный был Джастин, за счет чего и забрал бой. Да, и еще, кроме а, того, чтобы бойца уже подустали к третьему раунду. Но как раз таки Джи, Гейджи выглядел немного посвежее. Больше года назад в своем крайнем противостоянии против Оливьеры мы опять увидели слабые навыки в партере Гейджи против топовых оппонентов в этом аспекте. оливера даже пропуская серьезные панчи от Джастина, которые опрокидывали его на настил, легко находил тихую гавань в партере, где проблем у него не было, и он без особых проблем, так сказать, восстанавливался и продолжал бой. При первой же успешной атаке от Чарльза, заняв удобную позицию в партере, оливера закончил бой удушением. Ну, соперник Гейджи Рафаэль Физиев, 30-летний боец из Азербайджана, в профессионалах провел он 13 боев, 12 из которых одержал победы. Выходит он из тайского бокса и кикбоксинга, предпочитает свои бои проводить стойки, где обладает хорошими навыками и нокаутирующим панчем. Об уровне борьбы и партере сложно пока судить, бо хорошая позиция в этом аспекте у него еще не было. Ну, я подозреваю, что уровень борьбы там не особо. Можно только сказать, что защита от тейкдаунов у него находится на достаточно неплохом уровне. В UFC выступает он с 2019 года, где в дебютном бою проиграл техническим нокаутом Магомеду Мустафаеву. После этой неудачи вышел он на серию из шести боев подряд, которые позволили Рафия вырваться в топ-10 дивизиона. Позиция в этих боях у Физиева была довольно-таки неплохая. Тот же Диакези, Майкана, Боби Грин, Брэд Ридл и Рафаэль Дусани с вишенкой на торт. В стойке физиев отличается хорошим футворком, постоянной сменой стойки, высокой скоростью нанесения ударов, хорошей выносливостью и стойкостью. Раф в своих боях предпочитает брать на себя роли. все-таки первого номера, работает по всем этажам соперника руками и ногами. Ну, в этом бою, в антропометрии преимущество в росте на 7 см будет на стороне гейджа, а вот преимущество в размахе рук на 4 см будет как раз таки на стороне физиева. Что для одного, что для второго, позиция является удобной. Бой будет проходить в их стихии, в стойке. Здесь мы вряд ли увидим переводы и скучную возьму в партнере. Нам ждет яркий поединок именно в ударной технике. Я считаю, что в этом бою у обоих бойцов есть неплохие шансы. Гейджи идет андердогом за 3-1. И на него, в принципе, вполне можно поставить. Физиев идет на серии 6 побед подряд нокаутировал Эрда в крайнем поединке, находится на моральном подъеме. Ну, Джастин же выходит э, после годового простоя, но не думаю, что это сильно скажется на его выступлении против ударника. С другой стороны, два проигранных титульных боя, после которых, учитывая уровень борьбы нынешних э, конкурентов, вряд ли Джастину дадут снова побороться за титул, что вполне может э, повлиять на его моральные кондиции. И все-таки мощь э, и панчи и американца не стоит исключать в этом поединке. Каждый бойцов находится ну плюс-минус на одинаковом уровне. И Рафа и Джастин начинают проседать к концу боя. Гейджи не особо комфортно чувствует себя, работая вторым номером. А в этом бою как раз-таки соперником будет выступать боец, который любит работать в подавливающем стиле. Что также пойдет плюсом в сторону Рафы. Оба бойца имеют э, крепкие головы. Поэтому я не жду нокаута в первой половине боя. И сказать Из-за этого можно вполне заиграть ТБшку. Скорее всего, на этот вариант дадут неплохой коэффициент. В технике будет лучше физиев. Если он найдет способ броняться от лоу и не будет пропускать тяжелые панч от Гейджи, то вполне может выиграть бой. Можно попробовать заиграть решение от физиева. Ну а так вполне в этом бою может быть и финиш. Думаю, где-то во второй половине боя. Все-таки это про двух ударников и финишеров, которые большинство своих поединков закончили именно досрочно досрочным нокаутом. Ну, все-таки я, наверное, не знаю, сойдусь на решение, но посмотрим. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылажу обычно в субботу варианты ставок на другие бои турнира, которые мне интересны, но по ним я не делаю видео обзор. Все, до следующего видео. Пока!